всем привет, вы на канале Лев Самокатчик333 И сегодня мы будем играть в стенд 2 Я предлагаю не медлить, а начинать В общем, ребят, я, короче, матч начался Вот так, он сейчас запись, короче, включить ну точно не я тут просто а хотел бы сюда включить, в телефоне то. А так у меня еще и на броне хватает, отлично. Я хотел бы пойти в порт за GZ22. Отлично, минус один. Это странно, я во втором раунде не разнялся делаю киллы. Ну слушай, это второй мой дубль, снять ролик нормальный. Отлично, нормальная пушка. Где? Где он? Был? Где он был? Где он был все время? Мы еще и в меньшинстве, отлично. Ну, думаю, мы выиграем Ай, лагает. Я хотел ее его убить, но не смог. Ну сади, ну ты ну, поворачиваться уже тоже надо. Если умирает, то вруби меня сейчас. как Кстати, посмотрите, самый последний мой ролик. Сейчас подсказка будет. Чёрт, он меня надамазывает. Плохо по-моему. Лучше я уйти. пачка пачка пачка пачка чш. Кстати, друзья, я еще хочу найти себе тиммейта нормального по союзникам. Я свой ID э оставлю в ком комментариях. Кто захочется, можете со мной поиграть вместе. А вот. Шот, и, э, Кстати, в своем телеграм-канале ссылка на него будет в описании. Я оставлю, буду проводить всякие конкурсы, тоже со мной будете там играть видео. Кто хочет, как бы. Там я буду, например, всякие вопросы задавать. Чёрт. Задавать вам. Кто ответит правильно? Кто ответит правильно, тот будет со мной вроде участвовать еще. Мы уже вывезли куда-то долго, Пачка, пачка, пачка, пачка, да черт! Я слышал, что они там вон планчик Давай шутка, давай Чего Нифига, у них глаз щался, я почесал глаз и как-то убил его. Он-то как, короче, я мухаешку кидаю. черт, он выпрыгнул. Она уже не высадится, наверное. Ух, нифига я хатшот прописал. Неожиданно, неожиданно, что я ему прописал. О, отлично, у меня пачка, наконец-то. А их трое осталось Чёрт взял в натуре Я знаю где он Пожалуйста, себя понимайте, но если Я не спячком друзья, мы уже выиграли. А еще детимейты повторюсь для того, чтобы тащить и выигрывать раунды, потому что я ну, не справляюсь с рандомами, потому что рандомные иногда не очень тупые попадаются. Чёрт, мажу, мажу, мажу. Дяденька, ты чё отдыхаешь? Крещнят, да, я хотел зарезать его. <звы> Нафига ты Кстати, друзья, VPN, ссылка на ну, него также будет в описании, а, вот, а вы там сможете легко смотреть видео мои ну, в других своих Ютуберов. Вот, вот, а... вот, что еще хотел сказать? Также ещё раз, ссылка, мой на мой один, ссылка стендов будет в описании. И даже, может быть, вы его сейчас сами увидите. В общем, не важно. Так, в общем, друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы поставите... А, я же хотел свой прицел и Сейчас спалю. Вот мой ID. Сейчас я при вас его копирую. Управление Кстати, <смех> вот моя раскладка Можете я тоже скопировать остается. Вот <смех> И вот мой прицел Как обещал, я его спалю Я спалю чтобы мы все увидели а, в общем, друзья, я надеюсь вам понравился этот ролик а, еще хотел вам сказать, то что я не на первой бронзе вот, соревновательной бронза 3, это все я из рандома сливаю и союзники бронза 3 в общем, друзья, я надеюсь вам я надеюсь вам понравился этот ролик вы поставите лайки под Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходить до видео, видео, видео, роликов. Я пошел снимать новые ролики. Ну а пока... Пока, мои дорогие и любимые зрители.